В общем, меня заставили ребят, я сейчас буду петь на тишину э песню, поэтому не обижайтесь. Мы танцполе «Человек без костей и без высшего образования». Звезда ТикТока. Oh, oh, oh, oh. Лапанер, но лучше не смотреть. Ё, диджей! Ё, диджей! Дай нам пип! Дай нам пип!